Тут даже говорить, по-моему, нечего. Всем привет, ты Apple внезапно выпустили iOS 11.3 BT6, о которой расскажу тебе через пару секунд. Поехали. Всегда мечтал о собственном паблике в ВК или аккаунте в Инстаграм? Сервис Bubblebox поможет тебе созданием стратегии продвижения, направлением контента и даже опубликует запись в социальных сетях за тебя, если ты чересчур и занятой блогер, например. Ссылка в описании. Думаешь, на этот раз добавили какие-либо нововведения в бета-версию iOS 11.3? Конечно же нет, друг мой. Размер накопительного обновления в 60 с лишним мегабайт, ну, например, на моем iPhone 7 Плюс смело намекает нам с тобой на скорый анонс новой версии ПО для iPhone и iPad. Произойдет это уже 27 марта в Чикаго, где Тим Кук со своими товарищами представят новинки не только по части ПО, но и обновленные гаджеты в виде MacBook Air, iPad и, возможно, но не факт, iPhone SE 2. Последний друг успел якобы засветиться на видео, поэтому фейк это или нет остается только догадываться, но тем не менее уже через Пару недель все станет на свои места. Такие дела. Установить iOS 11.3 BTS 6, в каком-то плане даже релиз можно по ссылке в описании. Да, то есть просто переходишь вниз, копируешь ссылку, открываешь ее в сафари и скачиваешь с Яндекс диска профиль для обновления своего смартфона либо планшета. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента об Apple, и не только. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. До новых пока!